Никогда не надо отказываться от опыта, только потому, что твой опыт уже получен и слишком успешен. То есть нашел свое быстро, это не значит, что надо прекратить поиски. Вот это очень важно. Это совет мой всем людям, живущим на канале Феба. Вы отказываетесь от поиска, найдя сразу. Вы всегда будете находить свое сразу, потому что вы достаточно удачливы, живя на каналах света. Он вам сразу дает из первоосновы добра все алгоритмы успешности. Все сразу, вот, пожалуйста, делай так и получишь что-то. Ты начинаешь делать так и получаешь именно то, что ты хочешь. Люди говорят, о, везунчик, счастливчик, да, прет по жизни, как танк. И при этом, при всем, вы забываете о том, что есть еще огромнейшее количество вариантов, может быть не настолько успешных, но там можно получить что-то дополнительно в качестве бонуса что-то что такое, чего не получишь никогда на, на световом канале, работая только по алгоритмам добра. Через собственные ошибки можно много чему научиться. Но один раз испытав успех, к ошибкам не стремитесь, просто нет стремления совершить ошибку, чтобы посмотреть, как это происходит, чем это закончится, то есть получить опыт какой-то. Ошибку бывает, гоняет внешний солидар указывает, как бы сказать, на место, что да. вот. Это, вот. это вот как раз к теме начала нашего разговора да, о том, что первооснова добра она никогда не развивается. То есть почему? Потому что она не подразумевает дополнительной информации, которая будет ее развивать. Она сама по себе прекрасна. Но есть вокруг люди с другим стихийным сочетанием, которые на первооснову добра, которую дает вам систему, права не имеют. Но вы, попадая в их среду, втягиваетесь в их поле, то есть выходите со своего светового канала, просто выходите. Попадая в их поле, вы, у вас начинает доминировать то стихийное сочетание, которое в этом поле уместно. Соответственно, вы совершаете ошибку, поэтому и говорите. Среда заставляет совершать ошибку, правильно, потому что среды, среда оказалась сильнее. А почему она сильнее? Потому что та первооснова добра, которую, которой вы соприкасаетесь, не имеет тенденции к развитию. И она никогда не будет сильнее всего остального, как Бальдер никогда не был сильнее ни, ни Хермода, ни хеда, никакого любого другого бога. Потому что Бальдер не развивается. Так и сознание человека, живущего на а, успешном канале Огонь-Воздух, никогда не развивается, оно уже успешно. Чего развиваться? Но вокруг огромнейшее количество тех, кто на этот канал права не имеет, и они втягивают вас в себя, и вы становитесь неуспешным. И тут все вылезает наружу, что вы неустойчивы, что вас можно втянуть не в ту среду, что вы подвержены а, чужой деятельности, и она может вы, вы, вышибить вас из себя что у вас не хватает ни степеней защиты, ни а, уверенности в каких-то моментах, неуверенности в себе, вы готовы впасть в крайность. А все почему? Потому что на вашем рабочем канале развития не предусмотрено, он сам по себе уже успешен. Огонь включает состояние успеха, огонь вода включает состояние успеха, огонь Воздух включает состояние успеха, и огонь земля отчасти тоже включает состояние успеха. Но первые два сочетания, они в большей степени, но при одном условии, никаких сомнений. А развитие идет всегда только на сомнениях, только на самоедстве. Да, я это чувствую на самом деле достаточно хорошо. Вот. Поэтому вот для того вот развития, которое... То есть Бальдер по-прежнему должен развиваться, которого где-то не происходит. Да? Я как раз э, делаю ставку что ли, на э, пробитие другими инструментами э, то, что необходимо да, сделать. Но это с одной стороны. То есть это, пусть это, мог, это могут быть руны, это могут быть. Ну, еще есть определенные, mm -hmm. да, методики, которые можно. Другой вопрос, что я. Оцениваю, что я эти инструменты в основном применяю не для того, чтобы мне было хорошо, чтобы было другими. Я не могу от этого избавиться. То ли они Ответь. на мне не работают, эти инструменты, Нет. я пока не понял, честно скажу. Вот, то ли, ну, может быть, они должны там не должны на мне работать. На других они работают замечательно. Вот. Угу. А для себя пока я вот, не понял как раз. То ли мне чего-то не хватает угу. угу. Что-то мне надо найти такого не знаю чего. К тому и тоже есть причина, я думаю, вы найдете ответ, и очень быстро найдете ответ, почему различные инструментарии, в том числе и магического свойства, в ваших руках, направленных на кого-то, работает прекрасно, но направленных на себя не работает. Или в вас просто никогда не возникает желание направить его на себя. Да, именно так. Да. Тому есть определенная причина, то есть топоры, запреты не вводить вашу первооснову добра в себя. То есть ту первооснова добра, которая у вас функционирует, не вводить ни в какие, никакую другую информацию, которая может по отношению к этому добру вдруг сработать в качестве амела, в качестве инъекции. Помните судьбу Бальтра? Рано или поздно ему все равно пришлось погрузиться в среду, где он может получить другой опыт. Эта среда называется Хель. То есть лучше сами, лучше сами аккуратно, чем, чем в пространстве Хель, потому что там неизбежно будем учиться всему новому.